Поздравляю всех с Новым Годом. Кому-то осталось 12 часов до него, а у кого-то он уже 12 часов назад исполнился. Я основатель и владелец в интертеймент-медиа Михаил Богданов. Поздравляю вас всех с Новым Годом. У кого-то он уже наступивший, у кого-то он еще наступающий. Осталось совсем чуть-чуть, у кого-то несколько минут, а у кого-то несколько часов. Это уже мое третье новогоднее поздравление, третий год поздравления существования в Entertainment Media. И хочу с вами поделиться некоторыми запоминающимися моментами из моего года. И поделиться методикой шести вопросов, которые стоит задать самому себе в этот Новый год. Вот в этом году у меня сегодня такая атмосфера гирлянда на меня светит свет, гитара тут у меня и импровизированный камин. Я сделал себе таких вот шесть вопросов и предлагаю нам с вами на них ответить. Также рекомендую вам на них ответить и самим. Как я начал этот год? Этот год у меня начался очень неожиданно, он начался так, как я не хотел, чтобы он начинался. И спустя несколько дней я понял то, что именно так Новый год у меня должен был начаться, потому что получилось даже лучше, чем я хочу, включая то, что я хочу. Дело в том, что Вселенная в самом начале, в самом начале, вот в первые часы Нового года, первые 8 часов проверила, насколько я привержен своей философии, своему любимому делу, то, чем я живу. То, как я расту, чего я действительно хочу от этой жизни. И я убедился в том, что я действительно живу так, как я хочу. И как я хочу делать. Также в первый месяц мне в голову пришла идея ä, запустить в Entertainment подкаст. В результате чего я начал, конечно же. Первый сезон сделал. а Там уже были другие... Нюансы, из-за которых проект на данный момент приостановился. Также в новом году я продолжил писать книгу, которая, между прочим, завершится в конце года. Тут осталось буквально чуть-чуть. Тем, кто подписан в Entertainment Premium, она уже доступна. Так что присоединяйтесь в наше сообщество, в наше окружение, в наш закрытый клуб. И вместе с нами развивайтесь. Что я могу сказать? Ну, учеба, я в колледже учился, после каникул была учеба. Я также продолжил саморазвиваться, расти, вести свое любимое дело, поддерживать контакты с другими людьми. Но начался этот год у меня именно так. Он начался с той главной мысли, то что этот год у меня будет не просто таким, каким я его хочу видеть, а он у меня будет... Таким, каким я его хочу видеть, плюс он еще будет лучше того, что я от него хочу. Хочу вам сказать то, что каждый раз, когда со мной случалось что-то в жизни в этом году, э -э я сначала не понимал, почему получается не так, как я хочу, а намного лучше, чем я хочу, включая то, что я хочу. Потом я просто был благодарен этому и продолжал двигаться дальше. И так раз за разом события за событием, я привязал себе это в голову, и у меня теперь все события в жизни случаются, либо же я их создаю не то, чтобы так, как я хочу, а еще лучше, чем я хочу. Второй вопрос. Что значимое произошло в этом году? Вы для себя можете записать все самое откровенное себе в дневник, себе куда-то в заметки, а я поделюсь тем, чем я могу поделиться в общем и целом, потому что не обо всем можно говорить на публику. У меня личная жизнь наладилась на все 100%. На все 100%. Это я вкратце говорю, подробности разъяснять мы с вами не будем. У каждого свое счастье также что значимо произошло со мной в этом году это я познакомился с большим количеством людей я побывал в разных городах таких как витебск клецк светлогорск также я для себя открыл новые ощущения и новые чувства я научился Эмпонировать другому человеку, понимать его чувства, воспринимать его боль, уметь ему сопереживать и перестал давать непрошенные советы, перестал делать тогда, когда это не просят, научился слушать и слышать, стал более уверенным, более решительным, стал больше спрашивать, стал менее стеснительным. Также я сдал на права в этом году, не представляете, сдал с первого раза. Это такое вот вообще счастье. Я учился три с половиной месяца в автошколе, и э, все с первого раза поздавал, и внутренние экзамены, и внутренние зачеты, и внешний экзамен. Причем инспектор у меня принимал самым последним по счету в группе среди всех сдававших экзамен по городу. И он уже был на нервах, потому что много кто накосячил, как они вообще допустились сюда. Я взял, сдал и поехал, поехал и все. И первая поездка, и вот еще значимое для меня такое событие, первая поездка в большом городе. Вот я получил права, и первый раз, когда я поехал, это был большой город, чего и вам советую. Потому что как только ты садишься в большом городе, ты уже ничего не боишься. Ни 10 полос, ни 15 полос на дороге в обе стороны. Просто едешь и спокойно, уверенно катаешься. Да, не с первого раза, раза с третьего. Но ты берешь и просто делаешь. Вот. Просто делаешь. В этом году моя медиа, в интертеймент медиа, она возросла. Я понял, то, что я действительно тем я занимаюсь, что я люблю делать. Действительно, то, что я делаю, помогает другим людям. Я помог также другим людям не то, чтобы найти себя, а в нужный момент оказаться в нужном месте, выслушать нужный вопрос и сказать нужные слова, чтобы человек сам себя смог направить, сам себя пересоздать, формировать и действовать дальше. Знаете, у меня еще много вещей в этом году произошло значимых, но с ними я не хочу делиться, потому что счастье любит тишину. Не то, чтобы я хочу от вас отдалиться или что-то другое. Просто, когда действительно чем-то дорожишь, хочется рассказать о чем-то таком основном, даже если чем-то важном, то в целом и общем. Потому что только ты и кто-то, кому ты по-настоящему доверяешь, кого ты по-настоящему любишь, Необходимо именно этому кругу лиц в подробностях знать все и вся, иногда даже счастлив, просто молча и никому ничего не рассказываешь. А я предлагаю нам перейти к третьему вопросу: Как я изменился в этом году? В этом году я стал сильнее, рельефнее, мощнее, более мудрым, разумным и осознавательным, если так можно сказать. Я стал более гибким, более мобильным, я стал более опытным, более стрессоустойчивым, я больше стал себя познавать, стал больше любить, ценить, больше быть благодарным. Я действительно понял, что прокрастинировать нет времени, нет времени также на посредственность, а есть время только на то, чтобы любить, благодарить и делать то, что по-настоящему любишь. Чему я научился в этом году? Научился водить машину, научился практической психологии, научился любить, научился слушать и слышать, Научился быть решительным, научился быть инициативным, научился быть мужчиной, а не просто мальчиком. Научился готовить разные блюда, научился работать еще более углубленно в фотошопе, в видеомонтаже, Научился работать с людьми разных категорий, особенно тех, к которым очень трудно подойти. Это современная молодежь, большая ее часть. Научился распределять свои финансы еще более тщательно, еще более разумно. Научился у себя в голове по полочкам все расставлять как надо. Не путать вещи в разных категориях и быть постоянно с холодной головой. И постоянно двигаться вперед, быть рядом и э, проявлять сочувствие, поддержку и любовь тогда, когда это нужно. Даже когда кажется, что весь мир против тебя и думаешь, а почему в мою сторону нету всех этих чувств, всех этих эмоций, качеств, а нужно кому-то другому это все предоставить научился брать ответственность и вину на себя за то, что именно я создал то, что я сделал. Я виновник этого торжества своей жизни. То, что я люблю свою жизнь. Я живу жизнью своей мечты. Еще самое, вот самое главное, чему я научился в этом году, самое главное, это действовать самостоятельно. Слушать только себя, свой внутренний голос, свою интуицию, вне зависимости от того, кто что будет говорить. Потому что э, мы не живем э, жизнями других людей. И э, как на примере того же психолога, э, было бы глупо психологу на приеме у своего клиента Говорить ему, что делать, то есть давать советы. Потому что таким образом человек бы не жил своей жизнью, а жил жизнью психолога, который дал ему совет. И то же самое касается наших родственников, наших друзей, наших знакомых, наших наставников. Да, мы можем, имеем и в какой-то степени обязаны прислушиваться, и мы должны слушать и слышать других людей чтобы, исходя из этого, самостоятельно принимать решения. Также научился дозировать внимание к другим людям, научился распределять баланс между тем, чтобы быть в одиночестве с самим собой и тем, чтобы быть рядом со значимыми мне людьми, чтобы звонить маме, папе, бабушке, дедушке, прабабушке, Время от времени приезжать в гости, когда это получается, где-то писать, делиться своими достижениями. Вот этому я научился. Пятый вопрос. Занимался ли я любимым делом в этом году? Мой ответ да. 24 на 7 365 в ней году. 365 дней в году. Да, я занимался, да, да и да. В начале года я создал в Entertainment Podcast, сделал первый сезон, потом ко мне подключился человек из Солигорска, кстати, я еще был в Солигорске, я об этом не сказал, но потом мы с ним разошлись, потому что у нас были разные взгляды на жизнь. Не интересы, а взгляды на жизнь совершенно были разные и мы именно в этих базисах отличались друг от друга. Я не знаю, как он там, что он делает, но я ему желаю только удачи и только успехов. Сейчас я в Entertainment Podcast заморозил, потому что пока что нет времени этим заниматься. Также э, стало больше подписчиков, больше людей на любимом деле. И хочется сказать э, спасибо вам, то, что мы вместе, мы продолжаем расти, развиваться и процветать. И хочется отдельное внимание уделить тому, что YouTube открыл вкладку сообщества не так давно. И теперь на основном YouTube-канале фото-мотивашки каждый день. А на канале по фотографиям я стал делать статьи в постах, но как-то поспешил каждый денег делать. И передумался, решил делать каждый понедельник и каждую пятницу. Потому что так удобнее, так проще, и не будет человек пытаться... 7 статье в неделю понятие осознать, и ничего из этого не поймет, потому что сам в Суматохе, сам занимается своим делом, я знаю, что это такое. И он в начале недели с чем-то ознакомится, и в конце. Плюс еще видео каждые две недели выходит. И тому получается контент в размеренном темпе, спокойный, приятный. И. Самое главное, качественный. Что еще хочется сказать? В ТикТоке запустил видео в Мотивашке, в Инстаграме перестал вести что-либо, потому что ну, потому что мне там не хочется. Пускай там страничка будет, может быть, чем-нибудь я там и займусь. Но как таковой там контент я не выпускаю. И хочется сказать, то, что как только у меня появился любимый человек, которому я доверяю очень сильно, Который мне очень дорог и ценен за не настолько то, что ему ей нет цены. Смысл от того, что я делаю, не только любимое дело. Он увеличился. Увеличился раз в 10. Я стал в раза 3-4 эффективнее. Да, может быть, со стороны покажется, что я стал медлительнее. Да, я там где-то подзабил на видео. Перестал так часто заранее планировать, потому что уже видео заранее готовы. Стал больше уделять времени семье, стал больше уделять времени саморазвитию, чуть меньше любимому делу, но оно сбалансировано, оно по-новому интересно, потому что это новый опыт, это новые ощущения, и ты не просто вот эти новые ощущения испытываешь, а ты погрузился в это, и ты теперь этим живешь. Вот я так живу. Я в это погрузился. Для меня это было непривычно. И потихонечку-потихонечку это стало комфортом. И мне стало удобно и приятно вот во всем этом крутиться, вертеться, если так можно назвать. Но мне больше подходит слово жить. Именно жить жизнью мечты. И Шестой вопрос, самый последний. Каким был для меня 2022 год? Этот год был для меня значимым, переворотным. Я не могу сказать, что прошлый год, 2021 или же 2020, или же все прошлые года были для меня хуже, чем этот. Или же лучше, чем этот? Я так сказать не могу. Потому что каждый год запоминается по-своему. Начну я с 2018, в котором я начал саморазвиваться. Тот год для меня запомнился тем, что я начал свою точку отсчета. Начал саморазвиваться и жить своей жизнью. Строить свои принципы, привычки и изучать психологию. 2019 год для меня больше всего запомнился тем, что я не только уже научился подтягиваться, как в 2018 году, но уже начал строить свое тело, и больше всего я создал свое любимое дело в Entertainment Media, которому придумал название 25 декабря, вот совсем недавно, если по датам считать. 2020 год для меня больше всего запомнился тем, что. В этом году я начал писать свои книги, я начал создавать большое количество каналов, многие из них провалились, осталось только три youtube канала а всего я, наверное, создал каналов так 13, где-то были просто авторские права, где-то мне самому идея не понравилась, где-то что-то не то, не это. Также в 2020 году я уже купил первый свой видеоредактор, в котором до сих пор... Редактирую видео. 2021 год мне запомнился тем, что я не просто вот, осознал, что рядом со мной действительно значимые для меня люди. Я еще и познакомился с девушкой, в которую я влюбился. Это было в конце 2021 года. Также я в этом году понял, кто действительно для меня важен, а кто нет. Осознал, что я прочитал более 150 книг, медитировал более 10 тысяч минут. Такой 21 год был что-ли промежуточный, потому что я закончил школу, поступил в колледж, что-то там писал книгу, потом перестал, стал общаться с новыми людьми, у меня какие-то новые идеи появились. Я стал развивать новые принципы, стал участвовать в общественных мероприятиях, знакомиться с людьми. То есть, такой 21-й год для меня был, что ли, сумбурный, потому что э, как-то перемешку. То есть, я как бы жил тут, а потом начинаю жить там, в другом, э, в другом городе, в столице. И э, туда-сюда езжу, постоянно вот это вот э, общение тут, там... Про старик не забываю с новыми знакомлюсь. 2022 год для меня запомнился тем, что я полностью определился с тем, что для меня семья. Что я могу и делаю следующее. Создаю семью. Не один, а вместе мы создаем семью. И при этом я могу одновременно заниматься любимым делом и делать то, что я по-настоящему люблю. Я наконец-таки дописал свою книгу, которую писал уже второй год. Это вторая книга на основе моего осознания, моих осознаний. Эта книга, как и другие, доступна в подписке в Entertainment Premium всем, кто в ней состоит. Поэтому предлагаю к нам присоединиться, потому что там много разного всего интересного. И это не просто вот подписка, что, мол, каждый месяц нужно оплачивать или что-то такое. Вы раз навсегда купили, и если я цену повысил, то вам не нужно будет доплачивать вот эту разницу. Вы купили, допустим, когда там была одна книга, а сейчас там, допустим, три книги. И вам не нужно доплачивать за эти три книги, по сути, вы получаете их бесплатно. Также там есть курсы, это тоже их касается, мотивационные обои, которых это тоже касается. И самое главное то, что есть закрытый канал и чат, где можно общаться с такими же людьми, как и вы. И я вам хочу сказать, что окружение, в котором мы живем, мы выбираем сами. Либо же, если мы выбрать сами не имеем как-то... Право мы имеем, но не имея возможности, то мы имеем возможность ограничить общение с теми, с кем нам не хочется общаться. И повысить уровень общения с теми, с кем мы хотим общаться, кто на нас благоприятно влияет. И как раз таки я создал свой закрытый клуб, свое сообщество именно с той целью, чтобы люди общались с тем, с кем они хотят, на те темы, на которые они хотят, и потребляли тот материал, который они хотят, чтобы они не отвлекались на внешнее, на то, что им не нужно, чтобы они оставались в своей колее, на своей дороге и продолжали строить свои дома, свою жизнь, свою семью, воплощать свои мечты в реальность. И жили жизнью мечты. Вот такой получился у нас с вами новогодний выпуск. Получился он примерно на 25 минут. Это на самом деле довольно много. Я думаю, получилось душевно. Вот эти вопросы будут внизу в закрепленном комментарии. Предлагаю вам их самому себе задать. И две последних вещи перед тем, как мы с вами попрощаемся в этом 2022 году. Желаю вам, чтобы вы подвели итоги этого года и порадовались тому, каких задач вы достигли, какие цели вы воплотили в реальность, какие мечты вы осуществили. И если все-таки что-то не получилось сделать, я вам желаю загадать желание и записать все-таки то, что вам действительно необходимо из невыполненного на 2023 год. Также желаю вам уже это вторая вещь, чтобы вы в 2023 году воплотили все, что вы хотите в реальность, занимались тем, что вы любите, чтобы вы создали свою семью, чтобы вы занимались своим любимым делом, и чтобы ваше финансовое состояние вас удовлетворяло и было большим. И не важно, сколько денег рядом с вами сейчас, самое главное, кто сейчас рядом с вами с кем вы проводите последние часы этого года. Потому что лично я провожу с теми, с кем я хочу провести. Точнее, с той, с кем я хочу провести. И мысленно, с кем не могу физически провожу этот Новый год, кому-то а мне тоже действительно дорого. Не буду больше тянуть и затягивать вас. Желаю вам хорошего, да даже не так отличного Нового года желаю вам в этом году любви счастья радости успехов желаю чтобы у вас все исполнилось и не просто исполнилось а вы исполнили желаю чтобы вы были любимы и любили а чтобы у вас было изобилие богатство счастье и побольше улыбок и чтобы у вас и чтобы у вас в сердце и на душе было так же тепло как и тепло у этого камина чтобы у вас было так же радостно, как ярко светит и мило светит эта гирлянда. И чтобы вы были настолько чистой душой, насколько бела эта майка. Дорогие друзья, люблю, целую и обнимаю вас. С Новым Годом!